Когда появились люди, они значит поняли, что значит мед это полезная и сладкая, вкусная штука. В теплых краях вот, дикие пчелы просто соты вешали просто на деревьях. То есть они легко люди могли их срезать полностью и кушать этот мед. Животных очень любит покушать мед, это медведь. Вот затем люди распробовали, что это очень вкусно и начали, значит, уже присматриваться. В холодных краях, конечно, существовали дуплах деревьев. Охотников за мед называли бортниками. Они забирались на деревья, вырезали там... Некоторую часть меда, часть меда оставляли для дальнейшего потомства. Понятно, человек очень умное создание, значит они подумали, ну зачем это лазить постоянно на деревьях, лучше бы, чтобы они сами к их месту жительства приносили этот мед. Они начали делать колоды, эти колоды они, ну это типа дупла, эти колоды они устанавливали далеко от своего жилья, значит никто не мог другой значит, позариться, и они могли этот кушать мед. Отбор меда был таким же, то есть вырезали часть рамок, оставляли на дальнейшее потомство, а эту часть, которую вырезали, значит кушала семья. Когда наступила цивилизация, конечно, подумали, подумали и придумали ульи с рамками. То есть это уже не сами строят сотые антиредине дупла или колоды, а уже. С вощины, то есть воск такой тонкий воск, он с ячейками, с такими маленькими. Вот начали ставить вот это самое, ставить этот вощино на рамку, сделали коробку, в которой входит вот эта рамка. Эту коробку назвали ульем. Это дало возможность, значит, разместить буквально возле себя, возле дома, возле своей там юрты, возле избы. Вот этот улей. Раз. Второе, значит, не надо было ничего вырезать приносить вред пчелам. Здесь уже были рамки, которые значит и вытащил, посмотрел ага, здесь мед, откачали, поставили на место. Пчела потом видит, что у меда очень мало у нее для зимы. Они опять начинают усиленно собирать этот мед. И так получалось и пчелы сыты и люди сыты. Улей бывают многокорпусные и однокорпусные. Лежаки так называемые, но на него тоже можно будет поставить потом корпус это лежак. В них хорошо зимуют. у него много пространства. Лежак примерно рассчитан, у него вмещается 20-24 рамки, больше не делают. На корпусные улей это примерно 10-12 рамок внизу и сверху над сталки. Там есть сколько хочешь можно поставить если человек, значит, имеет возможность куда-то их вывозить, то есть кочевный образ жизни и хороший медосбор, соответственно. А тогда меда много, можно делать наставки, ульи более легкие и удобные в транспортировке. Лично я занимался пчеловодством лет 15, значит, была пасека у меня где-то штук 15 пчелосемей. Значит, у нас был небольшой такой кооператив, 10 человек, мы выезжали на акацию, первый выезд это был на акацию, разбивали где-то там в посадке себе место, каждому отводили какую-то территорию, вот где мы расставляли свои ульи. Соответственно, подбирали, чтобы было все медосборы. То есть на протяжении всего лета. Акация начинается, доник и липа, луга, разнотравия. Наш кооператив нанимал одного сторожа и на одну неделю выделяли одного человека. То есть он, человек этот, брал отпуск и одну неделю должен был отдежурить вместе со сторожем. Вот у нас был такой не слишком большой там медосбор. Медосбор, можно сказать, что выше среднего. При этом, значит, мы имели возможность скачивать с одного улья за сезон бидон-два меда. Соответственно бедоны по 50 килограмм. Вот и считайте. Если на 15 помножить, уже прилично получается. Так, давайте по делу. Почему я видео это дал? Значит, пчел покупать? Самое лучшее, конечно, чем раньше, тем лучше, соответственно. Но Чем раньше, тем они дороже. Там еще мало расплода, мало сеет матка, и пчелы только вышли с зимы. Рентабельно пчел покупать, это примерно с середине апреля до конца июня. Вот дальше уже получается. Но если взято, конечно, есть позднее, то можно, конечно, и попозже взять. Но во всяком случае, в августе, это уже слишком будет поздно. Мои родственники купили две пчелосемьи со старыми улями 1 мая. Через неделю они уже откачали сакации где-то литров 11 мерра. Для начинающих лучше всего, конечно, покупать ули лежаки, то есть большие вот эти ульи, которые значит, имеют 22-24 рамки, но ну, от 20 до 24 рамок. Вот ими для начала. Лучше, кажется, управлять и ухаживать за ними. То есть здесь у вас все под рукой не надо корпусы ставить. И зимуют у них они лучше. Вот там есть маневренность для застаны, доступ для утепления хорошего, для подкормки пчел весенней. То есть получается, если вы покупаете семьи, значит, где-то в середине апреля до июня, включительно, вы, значит, получите все продукты пчеловодства. То есть, уже у вас будет отдача и по деньям, и по всему. Плюс вы получите полностью навыки. Вот сразу заниматься с многими семьями вам будет сложно. А вот именно 2-3, самое вот это нормально, оптимальный такой вариант. Итак, после того, как вы купили первые свои семьи, первоочередная задача составляется в следующем. Осмотр. Один раз в неделю. Главная задача. Создать в Улье достаточное место, и работы для пчел. Когда начинается жаркая погода, именно там 30 градусов, и в ульи начинается, значит, пчел очень вышло много, они занимают все соты, значит, им становится тесно и жарко. Вот они, значит, стремятся, у них инстинкт такой, к продолжению продолжению и к уходу части из этого улья с молодыми пчелами. То есть молодая матка, они делают молодую матку, закладывают, она выходит, и они с ними улетают, так называемый рой. Старая же матка остается в этом улье и продолжает свое занятие. С одной семьи могут выйти несколько раев даже. То есть один вышел рой, потом затем через неделю еще один рой вышел. Раи обычно выходят в теплую погоду с 10 до 3 часов. То есть они, значит, первую разведку посылают, куда-то можно, значит, присесть. Вот цепляется на какое-то дерево, груши, значит, висят. Вот потом, значит, Оттуда, значит, с этого роя, значит, вылетают разведчики во всякие стороны, и они ищут место, где им поселиться, создать новое жилье. Для чего необходимо делать один осмотр в неделю? Хорошие пчеловоды те в две недели раз смотрят, но ну, вот так это смотрят. Для начала лучше делают один осмотр в неделю. Человек поднимает рамку и ищет маточники, то есть это вот такие большие наросли, в которой заложена матка, новая, молодая. Матка выходит через 16 суток. Поэтому, если вы будете смотреть пчел через 7 дней, вы будете видеть эти маточники. Если вы не хотите увеличивать количество пчелосемей, то эти маточники просто вырезаются и удаляются с но так как две пчелосемьи это маловато, то для начала необходимо конечно увеличить пчелосемьи на следующий год, чтобы у вас было 4. Это вполне возможно и безболезненно для семьи. Это делается так. Открывается улей с этой семьей. Значит, мы находим там маточник. Берем этот маточник, пересаживаем в другую коробку. Затем ищем, обязательно ищем старую матку. Нашли матку. Она находится значит, в улей, мы значит, ее с этой рамкой уже не, никуда значит, не взяли. Мы берем тогда безболезненно вот эту рамку и пересаживаем в другой улей, который значит, у нас имеется. Мы приготовили или купили там старенький наш третий улей. Затем находим рамку с медом, подставляем в этот улей, в третий наш. Затем находим рамку с пергой, это корм для молодых пчел. И туда также поставляем. Хорошо это дело утепляем. Эти рамки все ставим напротив литка. Тулей может быть там 20 рамок или еще сколько вы поставили. 4-5 рамок. Вот это дело все утепляется хорошенько. Через неделю вы осматриваете, значит, эти тулей, которые сделали третий. В нем...